Делаете ли вы подбор материалов по дизайну проекту Да, в нашей компании есть услуга комплектация. Комплектация – это полный подбор по вашему проекту, вплоть до основных элементов декора. Все можно будет закупить через нас по согласованным с вами ценам. У нас напрямую договора с фабриками, с производителями. Главный плюс данной услуги – это экономия времени. Вам не нужно будет ходить по магазинам.